Материалом и авторской стратегии от индекс. Рейд. Ну а мы с вами, давайте начнем. Индекс страха и жадности немножко поднялся, показывает отметку 27%. Мы по-прежнему находимся в зоне страха, но, по крайней мере, ушли из зоны экстремального страха. Сейчас на рынке в основном доминирует нисходящая динамика. Давайте посмотрим альт-сезон. Чуть-чуть прирастаем в сторону биткоин доминации 78 процентов. И сразу посмотрим на доминацию на графике. Обратите внимание, этот прирост связан с некоторым скорее отскоком, по-прежнему все индикаторы на среднесрочной перспективе показывают нам нисходящую динамику. Если мы продолжим в том же направлении двигаться, то я думаю, что мы можем увидеть еще более низкие значения, прежде чем будет какой-то разворот и отскок. Но в любом случае это будет связано с движением рынка. Скорее всего на восходящей динамике у нас все-таки будет присутствовать в большей степени доминирование по биткоину. Также традиционно давайте посмотрим на ликвидации. За последние сутки у нас было ликвидировано 113 тысяч трейдеров на общую сумму почти в 380 миллионов долларов США. Очень большие ликвидации и преимущественно потери понесли, конечно же, лонговые позиции. Соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки нам говорит о том, что у нас сейчас доминируют шарты 51,07%. Хотел обратить внимание, давно не смотрели этот чарт. Это логарифмический канал биткоина. И обратите внимание, за всю историю мы не так много раз выходили за нижнюю границу этого канала. Это произошло у нас в период корона дампа И сейчас мы провалились за нижнюю границу и достаточно далеко и там удерживаемся. Поэтому даже через какое-то понижающееся еще движение и, возможно, продолжающееся формирование дна с каким-нибудь перелоем. Так или иначе, мы будем возвращаться к нижней границе канала и вернемся в любом случае в канал. Мы в достаточной степени перепроданности сейчас по осциллятору данного чарта. Также хотел еще обратить внимание на нахождение цены ниже реализации то есть реализованная цена всегда была такой некоторой метрикой при которой мы находились на дне вот этот период у нас был и в пятнадцатом году это длилось по октябрь пятнадцатого года после чего мы вернулись назад это вот такой самый длительный наверное период предыдущий медвежий цикл мы выходили ниже цены реализации в ноябре 2018 года и вернулись в марте 19. и сейчас мы провалились ниже цены реализации в январе 22 года и я думаю что не за горами тот момент когда мы вернемся причем обратите внимание здесь тоже в период 2015 года были попытки вырваться за цену реализации после чего нас отправляла динамика опять под дно этой кривой и обратите внимание здесь у нас тоже такая попытка была в конце лета июль август и сейчас мы снова ушли вниз После того, как вышла неутешительная статистика по данным инфляции за август, общие рынки, конечно же, повалились. Обратите внимание, у нас наибольшая просадка была, естественно, в технологичном секторе. NASDAQ показывает сейчас минус 5,16%. Если посмотреть на график, то мы видим, что понижающаяся динамика сейчас у нас на дневном таймфрейме. Цена среднеизвестная объемом VWAP двигается вниз. Пока все еще в дневном тренде мы находимся на росте, поэтому у нас вероятнее всего может быть еще отскок, то есть дневной таймфрейм еще не развернулся. Если посмотреть на младшие часы, тоже пока не видим разворота, единственное что 6-часовой таймфрейм нам однозначно показывает, что в краткосрочной перспективе мы скорее всего будем продолжать движение вниз. Также, наверное, сразу же стоит посмотреть на индекс доллара, прежде чем мы перейдем к биткоину. Я говорил о том, что мы можем порасти по этому индексу. Сейчас пытаемся восстановиться в зеленый манифлоу на 6 часах. Нет пока определенности, но на дневном таймфрейме цена средневзвешенным объемом ушла от максимальных значений, толкается вверх. Индикатор COP сейчас показывает нам тоже, что он оттолкнулся и продолжает движение вверх большой, жирной свечой. И поэтому у нас есть все шансы того, что мы все-таки уйдем в зону 112, о которой я... Я говорил ранее в обзорах давайте сразу к биткоину теперь и посмотрим что у нас с активом конечно же все это отразилось на биткоине я имею в виду данные по инфляции то основной показатель продемонстрировал нам снижение с восьми с половиной процентов до 8,3 и процентов ожидания были 8 и 1 а базовое значение продолжил расти с 5 9 до 6 и трех процентов у нас много важных событий сейчас на сентябрь 14 15 16 у нас экспирации по фьючерсам также в ближайшее время у нас, в частности сегодня, у нас выйдут данные по производственной инфляции в США. Тоже немаловажный показатель. Сейчас предварительно у нас прогноз минус. 0,1%. Посмотрим, какие данные выйдут. 15.30 по московскому времени. Также у нас немаловажная статистика выйдет в четверг. Это будут данные по розничным продажам и по числу первичных заявок по пособию по безработнице. И также у нас выйдет немаловажная статистика в пятницу, поскольку это второй глобальный рынок у нас выйдет по Китаю. С китайским сектором недвижимости мы знаем, что происходит не все хорошо. Посмотрим, какие данные выйдут по объему промышленного производства за август. Ну и что касается конечно же, Федеральной резервной системы. Мы по-прежнему ожидаем событий и выступления Пауэлла, главы Федеральной резервной системы, после того, как будет объявлено о повышении ключевой ставки. На сколько базисных пунктов мы с вами узнаем 20-21 сентября. Буквально менее недели осталось до этих событий. Ну, биткоин, скорее всего, в преддверии этих событий может продолжить нисходящую динамику. Если мы посмотрим сейчас на дневной таймфрейм, все четко видно, волна моментума двигается вниз, индикатор показывает нам нисходящую динамику. Ну и по графику мы видим то же самое, большую жирную свечку Хайконеши. И скорее всего мы продолжим толкаться именно в том направлении. Еще стоит обратить внимание, что если посмотреть на младшие часы, например, на 12 часов, то мы с вами видим, что манифлоу все еще активный, никакого намека на сужение. И также на 6-часовом таймфрейме мы видим, что мы как раз таки в краткосрочной динамике зеленый манифлоу меняем на красный. И волна моментума сейчас пересекает среднее значение. И двигается вниз. Это означает, что даже в краткосрочной динамике у нас могут быть более глубокие потрясения, прежде чем мы все равно должны увидеть хороший отскок силу просто технических показателей глобальной перепроданности по данному активу. Ну я ожидаю, что этот отскок будет где-то в зону 25, максимум, куда нас могут потянуть, в зону 28. Дальше 30 объемы глобальные. С первого раза мы их не пройдем. Слишком слабый сейчас фон, я имею в виду новостной, позитивный фон со стороны макроэкономических событий. Ну и также нам стоит обратить внимание сейчас на эфир, поскольку эфир сейчас ожидает хардфорка. Ориентировочно это будет завтра. Посмотрим, как он отреагирует, как запустится сеть и что инвесторы будут делать после того, как это событие Будет анонсировано уже в глобальном масштабе сейчас на 12 часах эфир явно выглядит слабо двигается вниз на дневном таймфрейме тоже инвесторы продолжают закладывать негатив у меня большие сомнения в том что эфир может двигаться в обратную сторону если весь рынок будет толкаться вниз в целом конечно же эфир скорее всего потянется за всем глобальным рынком плюс мы с вами видели что доминация чуть чуть все-таки уходит в сторону биткоина если посмотреть на младшие часы мы продолжаем динамику и также как по биткоину видим что зеленый манифлоу старается уйти в красную зону пока цена среднесвестным объемом удерживает этот уход и также волна момента уже прошла на загибе если посмотреть на значение то да у нас потихонечку идет сейчас намек на то что гребень волны завернется но если манифлоу продолжит движение в красную зону отскок и движение продолжающееся в понижающейся динамике на краткосроке, скорее всего будет продолжено также хотел обратить ваше внимание на то, что сейчас в телеграм чате публикуются данные с последнего отчета Glass Note еженедельного, такие публикации происходят постоянно, и сейчас по данным этих аналитиков за последнюю неделю произошли очень интересные события, и они о них сообщили. Также информацию я публиковал в чате, но дополнительно еще будет публиковаться на телеграм канале То есть у нас за последний месяц произошли события, когда долгосрочные держатели монет, начиная Удерживание которых было с 2013 года стали реализовывать эти монеты в частности через биржу Кракен. есть такие события и в общей сложности было реализовано порядка восьми с половиной тысяч биткоинов что конечно же оказывало достаточно серьезное давление на рынке ну и в целом если говорить об отчете сейчас у нас в основном доминируют краткосрочные держатели с той точки зрения что инвесторы спекулируют на рынке пытаясь взять максимальный профит на любых отскоках ну и конечно несут соответствующие потери мы с вами уже это видим ликвидации достаточно высокие при любом резком движении также по-прежнему аналитики гласно склоняются к тому что формирование дна рынка продолжается и возможно это формирование займет какое-то достаточно длительное время потому что предшествующие периоды были именно такими здесь на этом медвежьем рынке могут быть еще более глубокие капитуляции поэтому я продолжаю сохранять свое мнение о том что мы по-прежнему можем уйти куда-то в зону 15 тысяч. Это как раз-таки та самая зона, о которой я говорил в последних обзорах и на последних стримах. Я тоже об этом говорил. Я считаю, что мы можем пощупать цену Delta Price. Это где-то все в зоне 15 тысяч. Может быть 15, может быть 14. Но куда-то туда мы прийти в любом случае, мне кажется, должны будем для того, чтобы оттуда иметь хороший импульс для перехода в стадию накопления с последующим ростом и, естественно, публичным участием. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И обязательно оставляйте комментарии, чтобы поддержать данный канал. Всем хорошей недели, хорошего профита. С вами был Гоша, канал IndexRaid. И до новых встреч.